Итак, друзья, всем добрый вечер. Сегодня мы начинаем наши первые вебинары на площадке, получается, Key Home. То есть мы ее запускаем. Всех хочу еще раз поздравить. И сегодня хочу сказать, да, что самая, будем так говорить, востребованная ниша, да, это именно покупка недвижимости, покупка, ну, потом идет автомобиля, то есть именно такие большие покупки. И наша программа дает такую возможность каждому участнику зарабатывать по 100 тысяч долларов. То есть от 100 долларов, это минимальный вход, дойти до 100 тысяч долларов. И главный момент, что мы это можем получать ну, даже несколько раз в месяц, если мы активно работаем, приглашаем людей в эту общую систему. Потому что система линейно-распределительная вам маркетинга, то есть бинарно-распределительный маркетинг у нас, который позволяет получать такие выплаты неограниченное количество раз. Хочу сказать, что это система именно распределения прибыли между всеми участниками, или даже не прибыли, а распределения средств между участниками. И хочу сказать, что такие компании живут довольно-таки долго, потому что здесь невозможен скам. Ну, если только админ, это бывают такие случаи, да, если только админ решил, да, какие-то сделать действия. Но хочу сказать, что у нас площадка KeyHome, это площадка, которая имеет, уникальная, да, она имеет несколько направлений, вы уже их знаете, то есть есть у нас стейкинг, это инвестиционная составляющая, есть у нас свой токен, вот у нас сейчас запускается площадка именно жилищной программы, и дальше у нас будет разработка получается, площадки типа ТикТока, да, вот, которая также даст вам возможность зарабатывать очень большие деньги. Ну, все, теперь мы давайте говорить про жилищную программу. Я сейчас открываю слайды, и мы начнем по слайдам рассказывать, как работает система, как она продвигается, как это бинар, сколько вы можете заработать и какие, будем так говорить, есть интересные моменты где вы и в прибыли, помимо того, что вы там, ну, доходите до, как бы есть точка входа, есть точка выхода, да? когда вы доходите до точки выхода, то есть вы получаете вот такие вот большие деньги. Так что, так, я останавливаю тогда видео, и пошла демонстрация экрана. Итак, мультипрограммная жилищно-распределительная система площадки KMAT, называется наш, наша эта система Кейхон, Home, которая помогает каждому человеку с минимальной суммы зарабатывать на недвижимость возможности с площадкой Key Home. То есть вы получаете свой дом, квартиру в любой точке мира. Это важно понимать, что сегодня был такой вопрос, а можно я квартиру куплю в Дубае? Да Нам вообще без разницы, где вы ее купите. Главное, что вам есть такая, у вас есть такая возможность вместе с нашей площадкой заработать в любой точке мира, любое жилье, которое вы хотите, элитное, поменьше, детям купить нас, вообще это не волнует. Главное, что есть такая а, возможность, что без а, больших накоплений, многолетних накоплений, то есть которые обесценивает инфляция, то есть без ипотеки, которая это просто безумная кабала, у меня самой была ипотека, я знаю, что это такое, вначале вроде бы, ой, как бы хорошо, я купила квартиру, а потом, когда вы начинаете платить год, два, три, вы не знаете, что может быть через 3-5 лет у вас, бывает немножко сложно. Поэтому вот такая возможность без рисков зайти в нашу программу и заработать себе на недвижимость. То есть это идеальное предложение, конечно, для всех, я хочу сказать, что здесь лежит инновационная модель распределения мест, а, потому что мы ее, ну, есть похожая система, я могу сказать, что я работала в налоговой, замначальника налогового отдела, да, и 129-й федеральный закон, это жилищная распределительная, вернее, это уже жилищной ко ко ко кооперация, и вот у них именно идет именно распределительная система между участниками, потому что все организационно-правовые документы жилищного кооператива, то есть, а, зная их, да, у них нет денег на балансе. То есть у них главное как бы, составляющая такой небольшой как бы, капитал для того, чтобы они могли зарегистрироваться. А вся остальная система работает именно от э, прихода новых людей, да, где прибыль распределяется внутри системы. То есть э, получается такая очередь, когда пришел первый человек, да за ним пришли без рекомендации, по рекомендации, по каким-то объявлениям, по рекламе, пришли люди и собрали первого участнику на, получается, на квартиру. То есть есть сейчас жилищные кооперативы, которые так работают, мы их знаем, они на слуху уже работают там в районе 5 лет, вот. Но наша система, чем она инновационна? Что если в таких э, кооперативах люди стояли в очереди, ну, я точно знаю, вот прям моя знакомая стояла год и 5 месяцев, кто-то стоит сейчас год но они все равно стоят очень такой довольно-таки большой срок. То здесь вот именно эта система распределительная, она позволяет как можно быстрее по очереди продвигаться вот, и выходить на высокие доходы. То есть э, особенности этого алгоритма заставляют ваше место постоянно двигаться в очереди вверх, по, ну, у нас идут этажи, да, по этажам, создавая вам новые места. Новые места – это, получается, покупка, Поднимаясь на более высокие этажи, происходит покупка ваших же мест, то есть это такие же ваши полноправные места, как будто бы вы их купили, но эта система, которая покупает их за вас, то есть не вы. Вы один раз зашли, один раз купили себе ну, вход, который вам доступен, может быть, 100 долларов, может, вы захотели зайти по стратегии, по определенной, по которой мы будем работать. Вот. И ваши же места, получается, ну как сказать, приумножаются. То есть это получается размножение вас происходит в этой общей системе. Еще какие плюсы? Вам не нужно подверж... подтверждать свой статус, не нужно какую-то активность делать там еженедельно, ежемесячно. То есть вот эти все понятия, то есть они полностью исключены. И вот доступный вход всего навсего со 100 долларов, где каждый из вас может получить дом своей мечты. И вот теперь самый такой интересный уже получается слайд, да, как же это все устроено. То есть хочу сказать, что на площадке у нас 7 этажей. А вы, получается, приходите на первый этаж. С каждым переходом, это, ну, с этажа на этаж, стоимость этажа увеличивается. Сейчас мы это все очень внимательно рассмотрим. Главное понимать, вот, например, пришли вы. Ну, например, пришла вот Энель. Пришла Энель, я стою, ну, я себе купила место так как это глобальный бинар, то есть линейный бинар, то есть получается, что слева направо у нас идет заполнение, и также идет по линиям, по уровням, да? то есть у нас идет сверху вниз, слева направо. Ячейка под номером 2 и 3 при заполнении, то есть она оплачивает уровень участнику вышестоящему, а заполнение, получается, ячейки под номером 4, 5, 6, 7, то есть именно оплачивается вам, то есть все выплаты, вам приходит, получается, со второго уровня, с ячеек 4, 5, 6 и 7. Мы просто видим а, всего-навсего два уровня, мы видим всего 7 ячеек, но а, потом я покажу в кабинете, что а, вы видите вот эту глубину, вы видите на, как бы всю глубину, которая под вас. Под вами может быть 20, 30, 40 а, вот таких вот линий, и вы все их будете видеть. Есть очень важные моменты, потому что при… Заполнение этажей при вашем переходе происходит автоматические покупки вот ваших дополнительных мест на более низких этажах. То есть ниже мы это посмотрим. Как работает алгоритм? То есть у нас ячейки заполняются в структурном дереве с лево-направо, сверху-вниз. Есть у нас такое понятие «буст ячейка». То есть я называю, что это умное место, умный клон. Но в нашем понимании это буст ячейка ваша ячейка а, становится в нижний ряд а, к самому наименее активному участнику во всем вашем, ну, получается, бинаре, да, потому что бинар, он может быть такой большой, я же говорю, на 10, 20, 40 уровней, вот, и как только вы доходите до определенного этажа, вот эти, там уже, получается, у вас довольно большое количество участников, получается, во всей системе, и вот эта буст ячейка, она идет к самому неактивному, то есть тот, который дольше всех простоял в системе, и э, у него, ну, под ним никого нет для того, чтобы можно было его в этой системе продвинуть. Следующая у нас есть система «Лидер», которая позволяет э, каждому участнику заранее указать, куда встанет его лично приглашенный человек. Ну, например, вы, вам нужно куда-то уйти, уехать, вас нет э, на месте, но вы знаете, что вы пригласили участника, и вы ему устанавливаете именно то место, куда вам удобнее, куда ему удобнее стать, для команды удобнее. В, в это место указываете, куда он к вам придет, и он в любой момент при оплате своего, получается, этажа, при оплате места, он приходит именно к вам в то место, которое вы указали. Ну, я думаю, понятно, я объясню. То есть куда вы хотите, туда он и станет, вот так, если прям совсем коротко. И а, награды у нас получается, что партнерское вознаграждение у нас приходит поэтапно. На три уровня вверх у нас идет спонсорское вознаграждение. Это по на, нашей именно системе. Ну и вот теперь заветный первый этаж. Код а, у нас 100 км. Один км у нас равен 1 доллару, 1 USD. И еще хочу сказать, что а, мы а, можем проплачивать, то есть заводить деньги в системе. У нас есть четыре платежные системы. Это BNB, это Trone, USDT тоже на Trone и Perfect Money. То есть в любой из этих валют вы можете прийти и завести в систему, купить, получается, первый этаж и начать вместе с нами зарабатывать. Теперь я хочу сказать про очень такой важный момент. На этом слайде мы написали... Вот, получается, наши ячейки 2, 3, 4, 5, 6, 7, да, то есть мы написали прям вот просто подряд. Но может произойти такая ситуация, например, ну вот пришла, например, Светлана. Светлана пригласила Ирину, она стала под номером 2, в ячейку под номером 2. И пришла Елена, которая стала под номером 3. И может оказаться так, что Елена, которая стала под номером 3 в ячейку, она более активная. И вот хочу сказать, что при заполнении любого первого места в нижнем ряду идет выплата. Мы, чтобы ну, как бы показать более наглядно, понятно, да? мы все делаем именно слева направо, то есть от ячейки под номером 4. Угу. Я думаю, понятно, да? То есть любой человек, который стал в нижний ряд, происходит какое-то движение. Как только пришел человек в нижний ряд под номером 4, вы тут же возвращаете свои 100 КМ, то есть 100 долларов. И при заполнении следующих ячеек, да, то есть под номером 5, 6, 7 или 3 в любом месте, как бы нижний ряд, у нас происходит накопление, потому что, ну, со 100 долларов, вы понимаете, невозможно заработать 100 тысяч долларов, да. Вот, поэтому скаж, на каждом этаже, на каждом этапе да, есть накопление для перехода в более высокий этаж. И вот как только заполнились три ячейки, 300 км у нас переходит на второй этаж. Итак, пошел у нас второй этаж, поднятие на второй этаж. А на втором этаже вход 300 км, выход 1200 км. Как же они распределяются? Распределение происходит. Как только заполнилось в нижнем ряду любое место, одно, любое место, да, или 6, или 4, что происходит? Вы на баланс получаете 100 км, то есть это уже пошла ваша прибыль. И 200 км – это покупка двух ваших ячеек на первом этаже. То есть, значит, вы, купив один раз, например, на первом этаже себе место, одно или два, продвигаясь на второй этаж, вам сама система помогает покупать ваши такие же равноправные дополнительные места, которые точно так же идут за вами сверх, снизу вверх, и вам приносят те же выплаты, как будто бы вы купили то же место. А следующее место, которое заполняется в этом ряду под номером вот 5 у нас, да, идет вознаграждение спонсору. То есть все получили небольшую прибыль, все остались довольны. На первом этаже вы вернули свои деньги, на втором этаже у вас уже идет прибыль, и как только а, и еще 200 КМ, то здесь же 100 получили вознаграждение, а 200 у вас остается а, с этой ячейки, которая резервируется для перехода на следующий уровень. Вот И при заполнении последних двух ячеек в нижнем ряду получается, что 800 КМ вместе с этими 200, да, то есть вся сумма общая, 800 КМ у нас происходит переход на третий этаж. Третий этаж, он становится более интересен. Почему? Потому что вход 800 км, выход 3200 км, 3200 долларов. Что же происходит? Как только заполняется вторая третья ячейка, то есть это идет распределение между вышестоящими участниками, и как, то, как только приходит любое, заполняется место на втором, получается, ряду, да, ниже четвертое или шестое, что у нас происходит? Вы получаете... Две ячейки на второй уровень. То есть происходит покупка ваших же мест двух ячеек на второй уровень. 200 происходит КМ, это вознаграждение вашему спонсору. И теперь главный момент. Как только вниз пришел второй человек, вот он у нас стоит под номером 5, вы получаете выплату на ваш баланс в размере 800 КМ, это 800 долларов. То есть посчитайте, если вы зашли в систему на первом этаже, вы э, забрали свои 100 долларов, 100 КМ, да, на втором этаже вы уже заработали тоже столько км, и на третьем этаже у нас выплата получается 800 км, то есть вы уже заработали 1000 км, 1000 долларов, вложив только 100. Ну вот такой вот пример, да. И при заполнении двух ячеек последних, да, шестую, седьмую или же любых двух, которые как бы у нас остались свободными, у нас происходит переход на четвертый этаж, то есть 1600 км. Они вот здесь накапливаются вам для перехода на четвертый этаж. Смотрим четвертый этаж. 1600 км у нас переход пришел на четвертый этаж, выход 6400 км. Так, давайте я вот на этом слайде сейчас еще расскажу, а потом, может быть, у кого-то будут вопросы, я даже готова ответить, потому что может быть что-то непонятно, чтобы мы могли вернуться, потому что дальше будет все более объемнее, потому что больше будет выплат и больше будет движений, переходов с нижних этажей на верхние. Так, мы знаем, да, что, что второе, третье место у нас, это заполнение, при заполнении у нас получают вышестоящие наши партнеры. И как только на нижнее место, в любом месте приходит на, на нижний уровень, приходит один человек, что у нас происходит? То есть у нас происходит одна покупка ячеек на втором этаже, одна ячеечка, одна ячейка покупается на третьем этаже и вознаграждение нашему спонсору первого уровня и второго уровня. То есть на четвертом этаже уже у нас получается двухуровневая реферальная программа. Далее, 200 км у нас резервируется, здесь остается 200 км именно с этой ячейки, они резервируются для оплаты и перехода на следующий уровень. При заполнении следующего места, второго в этом нижнем ряду, вот у нас пример под номером 5, выплата на ваш баланс в размере 1000 км тысячу долларов, вы их можете вывести сразу, как только вы их получили на баланс. То есть они все у нас выплатно, все. И 600 КМ у нас резервируется для оплаты перехода на следующий этаж. Как только заполнять следующие две ячейки, все наши вот эти резервные суммы, они суммируются, и общая сумма в 4000 КМ у нас происходит переход на пятый этаж. Давайте я хочу услышать обратную связь. Можете включить микрофон и дать мне обратную связь, я думаю, это было бы правильно. Скажите, здесь все понятно? Вопрос кто-то хотел задать, подожди. А, Ну-ка, давайте. Ну вот я прочитаю, Есть? здесь написано, а если ты не смог никого пригласить, что тогда? Мы так, ответили, вот, конечно. Да, давайте я отвечу на этот вопрос, очень тоже хороший такой вопрос. Смотрите, вообще сама система, она предусматривает движение, потому что, ну, вот я же говорю, именно все распределительные системы, хоть взять именно как жилищный кооператив, который работает на земле, да, согласно закону Российской Федерации, то есть в любом случае там происходит движение. Да, вы можете там никого не приглашать, просто идите полтора года, пожалуйста. Но а, хочу сказать, что бинарная система, она тоже может вам позволить никого не приглашать прийти сюда, но я хочу сказать, что вы всегда должны договориться с вашим вышестоящим наставником, готов ли он вас взять, чтобы вы просто пришли, просто посидели, ничего не делали, да, и со ста там или 200 долларов, да, вы заработали 100 тысяч долларов. То есть если он готов, то я так думаю, что да, можно прийти, так сказать, под ручки, чтобы он вас взял, и вас довел до, получается, седьмого этажа, до такой большой выплаты, да? или же он разрабатывая, ну, вернее, есть такая стратегия, да, когда люди никого не приглашают, то есть мы объясняем, ну, как бы на других презентациях мы расскажем, вот, да, что, что он делает, что он делает для того, что если он ничего, как бы, ну, нет у него активности, никого он не приглашает, то есть какие должны быть его действия, понимаете. Поэтому, да, можно, еще раз как бы хочу резю, резюмировать, да, да, можно, но договаривайтесь с вашим наставником, который готов с вами работать и, ну, как бы вас продвигать. Итак, пятый этаж, подъем на пятый этаж составляет 4000 км, 4000 долларов, и выход, получается, с этого а, этажа 16 тысяч км. Да? Как же происходит распределение? Как только на нижний ряд приходит один человек, что у нас происходит? Uh, у нас происходит покупка четырех полноправных ваших мест на первом этаже. На втором этаже у нас происходит покупка одной ячейки. Две ячейки у нас происходят, вот у нас здесь тоже все написано, на, на третьем этаже. И одна покупка одной ячейки на четвертом этаже. Остаток остается 100, 100 КМ, который также резервируется на следующий уровень. То есть хочу сказать, что с пятого этажа, то есть первый, второй, третий, четвертый, то есть ваши места поднимаются также за вами, и происходит такая же равноправная покупка, которая также вам принесет по итогу, ну, в конце, да, именно если брать седьмой этаж, то 75 тысяч долларов. Но пока вы до него дойдете, вы заработаете точно более 100 тысяч долларов. Далее, как только заполняется вторая ячейка на втором уровне, то есть у нас на слайде под номером 5, что же происходит? То есть вы получаете 1600 км на баланс, то есть 1600 долларов, посчитайте, это 100 тысяч. То есть внесли там 100 долларов, ну, пускай там 8 тысяч рублей, 7,5, да. То есть и сколько вы уже получили, дойдя даже до пятого этажа, да. И вознаграждение ваша, вашего наставника, вашему спонсору, да, получается, на два уровня по 250 км. Дальше. С 1900 км у нас остаются в остатке, которые резервируются для оплаты перехода на следующий уровень. И как только накопительно да, у нас, получается, система заполняется шестой, шестое место и седьмое место, и все вот эти вот резерв, резервные, получается, суммы, они суммируются, у нас получается 10 тысяч КМ или 10 тысяч долларов, они накопились при заполнении этих мест, и пере, происходит переход на шестой этаж. Что же на шестом этаже? Шестой этаж, что он нам дает? Вход у нас 10 тысяч км, это 10 тысяч долларов, для понимания, да, и выход 40 тысяч км. И что здесь же у нас также происходит? Вторая и третья ячейка при заполнении у нас идет вознаграждение вышестоящим нашим наставникам, и при заполнении, получается, нижнего ряда любой ячейки, под, вот, здесь пример под номером 4, что же у нас происходит? Uh, у нас идут 10 буст на первый этаж. То есть я о чем говорю, да? То есть смотрите, сколько уже у вас, у вас мест uh, прокупленных, ну, именно по системе. И вот эти вот буст-ячейки, это, как я говорю, умные места, да? Они приходят к самому неактивному участнику. А может быть, ваше место стоит, и оно давно как бы пришлось, там, ну, например, с третьего этажа, да, там, или со второго этажа оно пришло. Это место, и оно считается как бы по времени, сама система выбирает. То есть она проходит несколько уровней в глубину, сказать, про прошел определенный алгоритм, и все, самые неактивные места всем раз и э, по одному месту прилетела, да? Вот это вот ну, как бы бустая ячейка, которая помогла кому-то. Вот смотрите, если, например, да, вот стоите вы, и эта Boost ну, и ваше место никак не работает, да, но ну, я имею в виду, что стоит по времени. Эта бустечейка пришла вот сюда под номером 2. Значит, вышестоящему она помогла а, принести, ну, какую-то вы, выплату, да, ну, какую-то это, получается, 100 км, это 100 долларов, да, потому что это же переход, получается, на первый стол, да. Вот. Далее, если, при другой пример. Если вот под вами стоит человек под номером 2, а вы стоите долго, ну, он-то пришел уже позже вас, вот, значит, это буста ячейка, этот умный, пол, я говорю, клон, да, он придет к вам сюда на плечо и запомнит, получается, вам вот этот, как бы первый уровень, который под вами, но вышестоящему поможет также как-то продвинуться, то есть вот такая вот, я считаю, ну, интересная возможность, да, будем так говорить, продвигаться на первых этажах тем людям, которым был задан вопрос, которые там, или дольше стоят, или, или там мало приглашают, да? но их система также продвигает. И далее, 10 ячеек, этих буст ячеек умных, разошлись по первому столу, сделали движение в столах, да? и дальше у вас происходит покупка э, ячейки, двух ячеек на втором этаже, а потом одна ячейка на третьем этаже, одна ячейка на четвертом этаже, и вознаграждение спонсору первого-второго уровня по 500 км. 100 долларов 5000 км, они резервируются для оплаты перехода на следующий уровень это тоже очень важный момент потому что следующий уровень очень приятный сейчас мы это все увидим дальше как заполняется у вас следующее место под номером 5 и ячейка вы получаете км, 10 тысяч долларов на ваш баланс который вы можете сразу вывести и просто я думаю ну, не знаю, пойти в ресторан и отпраздновать вот такой приятный бонус, который вы вообще получили по программе K home от компании Кеймат. Далее, как заполняются следующие две ячейки, шестая и седьмая, да, происходит у нас общее суммирование, да, вот эти 5 тысяч и 10 и 10, 20, 25 тысяч. У нас переход на седьмой этаж, самый вкусный этаж. Теперь вот смотрим мы его получаем удовольствие от того, что совместные усилия определенной команды помогли, ну, я сейчас расскажу еще как, да, то есть помогли получать не всю единую выплату 75 тысяч долларов, а вот по чуть-чуть, ну, так вы же сейчас весь экран видите, да, но с каждой ячейки вы можете сразу получать деньги на баланс. То есть вот чем мне прям просто, знаете, как бальзам на душу, то, что Олег и вся команда, да, то есть приняли решение, чтобы не ждать, пока человек закроет, ну, как во многих компаниях, я просто знаю, да, вы пока получите эту недвижимость, вы должны все вот, все собрать в единую кучу, и только потом вы это все получите, да? Вот, я просто немного забегаю вперед, потому что я в таком прекрасном настроении что мы уже запускаем программу и вот такая возможность уже мы на седьмом этаже столько получаем денег. И вот смотрите, вход у нас 25 тысяч км, выход у нас 100 тысяч км. И как происходит также распределение? Как только под вами заполнилась вторая третья ячейка, это получает вышестоящие наши выплаты и наши движения, мы получаем с уровня вот этого нижнего, да, с ячейки номер четыре. Что же происходит? Четыре ячейки покупаются на первом этаже. Две ячейки покупаются на втором этаже, то есть ваши равноправные места двигают также вас. Три ячейки, да, это 2400 км, 2400 долларов, три ячейки на третьем этаже покупка. Од, одно, покупка за 1600 км, это получается одна ячейка на четвертом этаже, за 4000 км покупка ячейка на пятом этаже. И главный момент, что с седьмого этажа, у вас происходит покупка помимо первых, вторых, третьих, четвертых, пятых этажей еще и в шестом этаже. Это о чем говорить? Вот это вот очень такой важный момент, потому что многие компании этого не делают. И я хочу сказать, почему, И прям открыто это скажу, да, потому что когда, будем так говорить, какая-то компания, админ, да, то есть он разрабатывает маркетинг, он 100% его делает для себя. Почему? потому что он старается, чтобы с нижних, получается, этажей, с нижних, ну, как бы, рядов, да, люди продвигались. А продвижение происходит так медленнее. Почему? Потому что если с верхнего, как бы, этажа нет покупки на нижестоящий этаж, то есть, значит, очень много денег зависает в компании, у админа, вот. Здесь разработана система именно так, что один раз, дойдя до седьмого этажа, вы получаете вот такую вот закольцовку потому что вы 10 тысяч км, у вас происходит покупка вот с первой же ячейки, которая под вами, да, вот на нижнем этаже, под номером 4, вы переходите также на шестой этаж. То есть это говорит о том, что вы можете, может быть, там уже за вами также идут люди, да, которые ну, вас подвинули и вот здесь закрыли, например, место 2-3, и может произойти такая, ну, не знаю, удивительная ситуация, однозначно будет просто дело времени, когда под вами становится чуть больше людей, это может, например, произойти так, что это, вот, при заполнении вот этой четвертой ячейки и при выходе на все вот эти вознаграждения, которые, вернее, все эти покупки, которые покупают ваши личные места, да, может быть, произойти так, что вот эта последняя 10 тысяч км покупка шестой ячейки придет на шестой этаж в самое последнее получается место, понимаете, и вы можете также опять перейти на седьмой этаж и, и получить 25 тысяч долларов, то есть такой вариант тоже есть, он однозначно будет, просто чуть-чуть дело времени. Ой, ну я так прям радуюсь, извините, пожалуйста, если так долго, но я рассказываю более подробно, почему, потому что я понимаю, да, чтобы вам рассказать все прелести, надо вам рассказать все плюсы, какие вообще вот есть в нашем маркетинге, и что происходит дальше, то есть тысячу км, выплата спонсору первого уровня, второго по тысяче и третьего, то есть каждый партнер получает вышестоящий получает по тысяче км, по тысяче долларов на три уровня вверх. Это происходит на последнем получается седьмом этаже и три тысячи, которые остаются км, это вознаграждение экосистеме. Хочу здесь тоже остановиться немножко, да, как бы подробно, что наш маркетинг, наш маркетинг, он не отщипывает с каждых там, этажей, да, себе, не оставляет ни копейки, потому что 99% идет распределение вообще в систему, и только на последнем, получается, уровне, на верхнем, на седьмом этаже происходит вот это вознаграждение, именно остается эко-система для продвижения, для содержания а, той команды, которая, ну, помогает, ну, все наши сайты и всю систему содержать, да. Поэтому это такой тоже очень большой плюс. Я как бы бл благодарна Олегу, вот, что не отчипывая, а давая возможность всем участникам зарабатывать и быстрее продвигаться. И вот смотрите, теперь как только заполнилось, получается, второе место в нижнем ряду, то есть у нас не накапливается вот эта вся 75 тысяч долларов, да, у нас она разбивается на каждую ячейку, где вы забираете свои тут же деньги, и можете их забрать, вывести на любые нужды, именно касающиеся жилищной программы. Вот, я же говорю, даже можете оплатить ипотеку, нам показать, что вот, и сделать такую какую-нибудь маленькую, там, двухминутную видеозапись да, о том, что вы это сделали. Дальше, как только заполнилась ячейка под номером 6, тоже 25 тысяч долларов, 25 тысяч км вам на баланс. Седьмая вам тоже 25 тысяч долларов на баланс. Мы все сделали именно так, чтобы э, вот именно с 7 этажа при первом, э, получается, заполнении первого места под номером 4 у нас распределение прошло с 1 по 6 этаж, где вы могли как можно быстрее опять прийти к седьмому этажу. То есть это очень важный момент. И я хочу вас поздравить, то вы в нашей системе, пройдя до седьмого этажа, вы заработали 100 тысяч долларов. Я думаю, это очень приятный момент, вот с чем я вас и поздравляю. Теперь я хочу показать вам кабинет. Скажите, экран видно? Кабинет видно? Или нужно да, видно, остановить видно. демонстрацию? Видно, отлично. Вот, вы все, видна, знаете видна. Свой... Ага, спасибо. вы все знаете свой кабинет. И когда вы заходите в свой кабинет, ну, мы попадаем, получается, на нашу главную страницу. Как же нам а, попасть в кабинет Key Home? Мы можем попасть а, двумя способами. Двумя. То есть первый способ, А вы даже можете даже на главной странице, если вы опустились вниз, нажать на баннер. Вы можете нажать с левой стороны проекты, тоже нажать на баннер да, и попасть ä, именно на сайт Key И вы можете опуститься вот в нашей панели, вот здесь вот вниз, да, и можете нажать Key То есть все, и вы также попадаете в нашу систему Key Дальше. Здесь сейчас нету потому что мы должны будем обязательно оплатить роялти. Вот здесь будет у нас вкладочка. Так как у нас идет демонстрационная неделя, то все это убрано, чтобы люди могли заходить, смотреть, пробовать и посмотреть, сколько они могут заработать да, с нами денег. Поэтому потом у вас будет эта вкладочка для оплаты. Сейчас ее нет. Куда мы идем дальше? Мы идем на вкладочку этажи. Вот здесь okay, home да, вы можете посмотреть презентацию видео. Вот здесь вот написано презентация, вы можете давать своим партнерам. Ну, рекламные материалы, по-моему, еще нету, это просто по КМА. Но вот okay, home то есть вот здесь уже все есть, все уже здесь загружено. Нажимаем этажи, и мы переходим, получается, на сайт самой системы ОКХОМ. Okay, Сегодня проводила встречу. Показывала, рассказывала, да, то есть происходит покупка мест, то есть чтобы купить место, чтобы купить место, давайте я пойду на другой этаж, да, и вот куплю место. А. Андрей, скажи, четвертый этаж у тебя не куплен? Ну, давайте, я нажму, не, не буду Нет, я не, я, я не покупал четвертый все, этаж. Все, все, все, все, хорошо, спасибо. А, смотрите, Привет, то есть нет. у вас вот... Да, когда вы нажмете первый этаж, первый этаж, да, ну, вернее, вы когда зайдете, вы будете автоматически на первом этаже. У вас вот, вот, вот такой будет, будет экран. Вы нажимаете, только будет первый этаж, да, вы нажимаете слово ⁇ Купить ⁇ и вот у вас выходит вот такой вот экранчик, вот такая вот табличка. Нажимаете слово ⁇ Купить ⁇ и вы покупаете. Здесь вы ничего не меняете. Купить, ну, сейчас у нас стоит КМ, да, по умолчанию, то есть потому что у нас идут... Я тесты. перешел на четвертый этаж, Инель, я перешел на четвертый а, этаж. А, все, давай, так сейчас я могу. Хорошо, спасибо большое. Поэтому вы можете купить, когда мы деньги заводим в систему, то есть мы заводим, получается, на баланс КМ, если вы там, ну, в стейке у вас есть как бы суммы там или там реферальные, да, то есть у нас есть, ну, КМР – это реферальные, и КМД это дивиденды. То есть вы можете купить с любого баланса, с любого баланса, да. Ну, вот сейчас стоит по умолчанию. «Т». Вот. И теперь смотрите: вы нажимаете купить. Вот у нас идут производим расчеты. Дождитесь окончания. Ждем. И вы сейчас увидите, что ваше место стоит в системе. Вот оно стоит на пике. То есть вы первые. И вот смотрите, все, что будет под вами, сейчас я перейду на первый этаж, я вам все это покажу. Все, что будет под вами, это работа вас и вышестоящих ваших наставников. То есть вы всю систему это будете видеть. То есть это, я же говорю, бинарно-линейный маркетинг. То есть бинар мы знаем лево-право, но мы видим все линии. Да? То есть все линии мы будем заполнять, и при заполнении линии у нас будут происходить переходы. То есть вот так вы себя увидите в первом столе. Вот так. Перейдем ко мне то произошли движения, на балансе были, было 300 км, уже стало 500. То есть кто-то где-то кого-то подвинул, расклонировал, поднял выше. Называется так. Ну это очень приятно. И вот смотрите, у нас есть вот здесь пояснение, с левой стороны есть вкладочка. Вот мы сейчас видим, разного цвета стоят у нас партнеры, разного цвета. Как мы только нажимаем пояснение, да, мы видим, что фиолетовый цвет – это место куплено вами. А более такой голубой цвет – это место куплено другими участниками. Следующее место другого цвета – это готовиться на следующий уровень. Дальше место, куда встанет следующий клон, да, ну, как бы ваше, ваше место получается, или же, может быть, там вашего партнера, вы тоже можете это видеть, да, и вот бусклоны, то есть они будут желтого цвета, когда они придут, то есть вы также их увидите. Еще я говорила в презентации, у нас есть очень интересная такая, такая функция, да, это приказ, да, то есть где мы можем поставить партнера туда, куда вы их сами хотите. Сейчас я вас, ну, при вас я это сделаю, да. Так, теперь смотрите. Что еще у нас тут интересного? То есть с левой стороны у нас есть вкладочка, то есть, ну, вернее, панель, да, где мы видим все этажи. То есть вы можете поклацать все этажи. Просто, ну, не буду занимать время. Они все разного цвета. Например, если взять первый, ну, давайте пятый. То есть первый у нас был зеленый, пятый у нас красный, шестой тоже другого цвета. То есть каждый этаж, чтобы мы не перепутали, то есть для нашего как бы визуального восприятия, вот они имеют разные цвета. Теперь смотрите. А вот здесь, да, вот у нас есть здесь, получается, ну, три значка, да, то есть первый значок, который с левой стороны, мы смотрим всю структуру, то есть у нас как по бинару мы даже видим, да, у нас стоит как бы система. Второй значок у нас – это информация, то есть если я нажимаю на информацию, да, я вижу, когда куплено это место, в какое время, я вижу ID стола, то есть я вижу всю как бы информацию о себе, то есть мой пригласитель, приглашаю я там, ну, все это как бы видно, да, и вот здесь у нас будет глобальная карта, ну, то есть какой плюс вообще в этой системе, что вы хотите, например, посмотреть, да, что в глобальной вот в этой системе там на три уровня вниз, что происходит у этого логина, то есть куда прилетит, например, ну, ваше место, ваш клон, да, в какую, в какую ячейку. То есть вот эта система, ну, как бы сейчас она еще, ну, дорабатывается, поэтому прямо сейчас не могу открыть. Но ну, я думаю, к открытию всей программы, то есть это все будет работать. Теперь давайте, вот смотрите, мы сейчас увидели, да, то есть первый этаж заполнено, как бы все наше место, ну, весь стол, он нас заполнил, весь этаж. Мы опускаемся вниз на уровень ниже. Я пришла, получается, вот мой кэш, да? И я вижу, что здесь уже пришли, получается, мои клоны. Как я вижу клоны? Вот а, смотрите, вот буква S, вот здесь, буква S, да? Это, ну, это к. Да, то есть, ну, как бы «С» русская, но «К» получается английская, да, то есть это, это клонирование, это ваши клоны, мои клоны, получается, которые прилетели вниз, пришли вниз, и получается вот этот логин «MyCash», то есть Андрей, да, они его подняли также на второй этаж. Если вот здесь мы не видим, да, букву «К», то есть это получается покупка. Ну, то есть вот такие отличия мелкие, но для понимания, что вы понимали, да, как это все происходит? То есть я купила, получается, места на четвертом этаже. Вот. А если а, взять маркетинг и посмотреть, что там происходит, то есть сколько произошло переходов у нас во вторые столы, вторые, третьи. И поэтому произошли вот эти а, покупки дополнительных мест, которые также являются вашими равноправными а, местами, которые точно также будут идти за вами, двигать вас и зарабатывать по 100 тысяч долларов. Так, теперь смотрите, вот у меня на балансе 500 КМ. Вот здесь есть активная кнопка «Подробнее». Мы ее нажимаем. Так, так сейчас загрузочка идет. И мы сейчас попадаем в кабинет Кеймат в раздел «Финансы». Так, что-то долго грузит, может, у меня что-то с интернетом. Сейчас смотрим. Ага, так, все. Мы попали в раздел, получается, мы попали в финанс, да, раздел бонусы. И вот мы видим, вот мы видим, за что мы получили. Вот видите, написано Kihon, да. То есть вот сто KM, сто KM, сто KM, сто км вознаграждение. Мы видим, за что за что мы получили вознаграждение. То есть, это получается за какое место. То есть, вот у нас получается еще сто KM, да. То есть мы видим вот всю историю в разделе финансы, да, понятно. Так, возвращаемся мы обратно к нам сюда. Еще хочу сказать, смотрите, если вы хотите перейти на ну, этажа на этаж, да, мы, ну, нам не обязательно, например, вот я стою сейчас, получается, на третьем уровне, да, или там, ну, второй, третий, четвертый уровень, да, а мне нужно подняться вверх, потому что, ну, как бы я внизу, я думаю точно тут. А, вот, вот, еще, угу, еще Андрей сюда ко мне даже прилетел, понимаете, вот вышестоящий, он расклонировался и пришел еще ко мне, то есть за что я получила еще, получается, по 100 долларов, да? и вот смотрите, с правой стороны мы видим все наши места, вот это верхнее место, вот его номер, да, то есть мой логин, под логином есть э, номер вот этого, получается, моего места, то есть o 4 шестьдесят 61 u да, и вот я вижу с правой стороны, с правой стороны, то есть получается, это второе мое место. То есть все места мы вот тут, которые у нас покупаются по системе, мы вот так вот все будем видеть, видите, второе, третье, четвертое, пятое, это клоны уже пошли, да. Видите, написано клон, да, клон, вот, да, что это клон восьмое, видите, сколько уже куплено у меня мест. То есть вы уже по системе, может, даже у вас будет 100 здесь. Ну, я так думаю, что через, даже завтра у меня уже будет там 30, 40, 50, да, потому что сегодня первый день, когда мы будем запускаться по всей системе. Так, что еще здесь у нас интересного? Если вы хотите вернуться на, ну, как бы на начальную, получается, свою головную, ну, свое головное место, да, у нас есть два способа. Мы можем нажать просто на первый этаж, да, или же вот здесь, вот здесь опуститься. Сейчас я чуть-чуть пониже, что не видно, да. Вот, называется материнская ячейка. То есть это ваше первое место. Вот здесь есть слово «смотреть». Мы нажимаем на «смотреть», и я попадаю на самый, ну, как бы я говорю, самое первое место, которое стоит у вас на пике, да, то есть вы стоите самый первый. Все остальное стоит под вами. Все остальное стоит под вами. Да? Так, еще что очень такого важного, да, сейчас я прям покажу, потому что вы это будете смотреть, наблюдать. Вот все, что вы видите, вот здесь все заполнения, вот эти все заполнения, они у вас отображаются вот здесь вот ниже. Видно, да, все видно, где это отображается. То есть вы видите, видите, подъем на второй этаж, то есть 300, то есть все покупки но мы видим именно только то, что вот здесь. Если, например, я нажму на логин MyCash, то есть у него, у него я не вижу, это он у себя будет видеть всю систему, которая под ним. Я буду видеть только именно покупки, которые были ну, у меня, чисто моих логинов, и все. То есть вся система, то, что он перешел, что там под ним столько покупок прошло, что он, у него переход на второй этаж, то есть я не вижу, только видит он. Ну, как бы такие моменты, которые хочу показать. Смотрите, вот здесь тоже у нас есть история. С левой стороны история, вот здесь слева. Вот, и вы видите все движения, которые вот под вами. Уже, получается, у меня две страницы, да? Сейчас, у меня вот эта вкладочка, она мне мешает. То есть у нас, получается, две странички. Вот, и мы видим с самого начала покупка, первая, когда была, в какое время. И вот вся-вся история точно так же вам видна. Так, вот здесь вы будете видеть команду, которая у вас активная команда. То есть э, э, кто что получил, какая сумма покупки была, что происходило. То есть вы все здесь также будете видеть, нажимаете, да, и если это человек в системе, ну, вот, например, вот я точно знаю, Елена в системе, вот. И сейчас система, а, ну, вот она показывает, да, что вот она активна, она активна. Ну, под ней, конечно, это же у нас сегодня только первый день. Мы только-только начинаем. Конечно, после восьми часов у нас будет объявлен общий тест, да, получается, демонстрационная неделя. И вы также, ну, здесь также будут все вот эти вот движения. Так, смотрите, что еще в кабинете, да, видеомаркетинг. Вы видите видеопрезентацию именно видео с YouTube, да. Дальше, если мы нажмем на саму презентацию, мы получаем PDF-презентацию, которую вы можете отдать вашему партнеру, он посмотрел, вот, и если вам нужно вернуться в кабинет k значит, вы можете нажать на главную, и у вас происходит возврат, возврат на, как бы, основную страницу самого клуба K-Home. неправильно сказала, k вот так. Так, ну, основной я рассказала, маркетинг я рассказала, кабинет я показала. А какие у вас есть вопросы? Скажите мне, пожалуйста, какие-то есть вопросы? Я готова ответить на вопросы. Если что, пишите в чате. Давайте мы, наверное, я остановлю демонстрацию. Инель, благодарю. Нель. Была очень интересная презентация. Я хотел бы, чтобы ты обратила еще раз внимание на то, что наши клоны идут за нами. Когда мы уже на седьмом этаже, у нас идут клоны в шестой этаж наши клоны, то наши клоны с нижних этажей подпирают вот эти клоны, у нас постоянно будет выплата. То есть мы можем получать по 100 тысяч долларов там, раз в неделю, там, раз в месяц. Да, да, Может, я же вот за эту зависимо... закольцовку-то и говорила. Особенно с седьмого этажа. То есть наша задача один раз до, до, дойти до седьмого этажа. Потому что потом, помимо наших дополнительных мест, которые такие же полноправные, да то есть с первого там ну, по шестой, но мы постоянно двигаемся, мы постоянно двигаемся, получается, дошли до седьмого, вернулись, ну, в нижний, то понятно, как бы, да, но мы возвращаемся в шестой. Опять с шестого, опять седьмой, вы понимаете, то есть происходит закольцовка, вот такая игрушка, что вы, вот, ну, пройдет какое-то время, мы можем по 10 тысяч долларов, по 25 тысяч долларов получать вообще каждую неделю, каждые три дня, пять дней, ну, вот это может произойти, если, конечно, мы все активны, вот, и это же командная работа, вот, мы будем проводить зумы, встречи, обучение, расстановку, я буду делать видео, я буду показывать, как работает вообще сама система, вот, поэтому э, дополнительные места, я же говорю, они идут за вами, и они то же самое вам помогают зарабатывать такие же деньги. У меня на сегодня все. Если есть вопросы, еще можете задать. Друзья, еще хочу сказать, что не сомневайтесь в себе, главное желание, главное стремление, все не святые горшки лета, да, то есть добьемся успеха, заработаем все, главное, что мы в самом начале, у нас, как говорится, поле не пахано, мы можем здесь построить огромнейшие структуры, у нас действительно сейчас карт-бланш, как говорят, потому что во многих проектах, вы знаете, да, вот в интернете куда… Не кинься, а там уже эти люди есть, там уже эти люди есть. То есть мы можем здесь спокойно работать и заработать очень большие деньги. Я всем желаю больших успехов.